Да, я думаю, <реклама> <реклама> Все, О, давай. Опа, опа, опа. Там уже много <плодисменты> везет, он на вс ⁇ Осенний, конечно, не, Ты но... не знаю, за нет, они скорее всего, сбили голову. Это ужас. А, а, это ужас. Видимо, где-то в это Вот, вот, Давайте, что мы сейчас говорим. Давайте, что мы <снимает>. сейчас говорим. Давайте, что мы сейчас говорим. Давайте, что мы сейчас говорим. Давайте, что мы сейчас говорим. Давайте, что мы что мы что мы что мы Маленький ребенок, маленький ребенок, Сразу изменился, смотрите, <соценно> <соценно> Так, когда мы сделали, что подъехали в Ямон, да, и в Пичане. Вот и все. Это Сейчас мы смотрим, погрузят товарища машину Он вообще синий, да? да? Маша, иди сюда! Маша! Маша, иди сюда! Маша! Кто да. да. не выйдет мне, не зачем? Подожди Маша! Сюда. Да что вы меня пройдете? Да вообще, люди, видите, нет? За что? Привет. Маша? За какого права Сейчас. Что, Сейчас. что, Сейчас. что Сейчас. это? Сейчас. Пусть в приемник. никуда с вами не пойду. Он вот моя жена. Ее, она, она за рулем. Что мне Люди все видят. Что мне? Ломайте. И что что ломан? Никуда мы не поедем? А? Куда что? мы не а поедем? Дети, я, поедем. Дети да, дубинка, дубилка, приколай, кусочек смотрит. Никого не угрожает. Но. Кто не всем угрожал? Кто, Кто говорил, что надежно, Но. Ой, Но. да что? Если кто-то не надо никого вызывать. Если у вас водил берут кого-то, неизвестно кого-то, то никто не угрожает. Никто не поедет. Люди видят. Давайте поедем. Машину быстрее! Завтра все занимаетесь. конечно. Уже... Эй, что ты за Она моя, сюда, основание. ее, Да применяйте, что я ску, съел, и все. На и все. Тут, тут и есть кому разобраться во всем, да? Запись хорошая будет в следственный отдел. Надо номер еще машины снять. А? Номер полицейской машины снять. А? Правомерность. Уже на самом деле поговорили да. по городу, прошу так всяких. Пойдем. Это наша это.